приветствую вас в моем канале меня зовут Лилия Донского, и сегодня мы с вами поговорим о продукции компании oriflame помимо основного каталога сейчас у нас действует каталог номер один действует еще каталог выгода плюс он доступен для всех консультантов, кто размещал заказы в предыдущем каталоге от 100 баллов. То есть если в 17 каталоге было у вас 100 баллов и выше, то вы можете воспользоваться как основным каталогом, так и дополнительным. Я вам покажу, что в этом каталоге особенно интересно. Сама я уже отправила заказ по этому каталогу, поэтому точно знаю, что в нем классное. Приятного вам просмотра! каталог выгода плюс начнет, начал свое действие с 3 января и закончится 23 января сразу с первой страницы нас ждет очень классное предложение на капсулы royal velvet это королевский бархат и обратите внимание кстати при заказе на каждые 10 баллов из этого каталога вы еще получите случайный бонус от oriflame за 3 рубля а как правило бонусом вкладывают пробники ароматов помад или кремов Итак смотрим капсулы я сейчас ими пользуюсь начала пользоваться перед новым годом для того чтобы привести свое лицо в, наилучший, в самый наилучший вид берем одну капсулу сначала очищаем кожу лица полностью очищаем как вы обычно это делаете Там, например пенка или молочко тоник потом мы сыворотку не наносим а наносим сразу маслица из капсул то есть нужно вот так повернуть Хвостик оторвать хвостики тоже есть маслица мы его выдавливаем выдавливаем все содержимое большого тела рыбки на лицо и шею хватает как раз на всю зону лица и шеи декольте даем немного впитаться и сверху наносим ночной крем капсулы рекомендуется использовать только на ночь потому что днем будет немножечко наверное жирновато я очень люблю наши капсулы и по такой цене я их вижу впервые 799 рублей а со скидкой если у вас есть дисконт консультанта еще 20% отнимается получается отличная цена кстати если у вас еще нет дисконта обратитесь ко мне напишите или заполните заявку прямо под этим видео в описании и вы присоединитесь к моей команде я вам буду во всем помогать следующая страничка нас ждут азет крема тональные для лица их два один матирует увлажняя а второй увлажняющий то есть первый подходит для комбинированной жирной кожи второй для нормальной склонной к сухости отличные тональное средства я пользовалась и тем и другим сейчас я вам покажу тот который матирует увлажняя оттенок 36487 мы его вот тут капельку попробуем он хорошо ложится на кожу лица легко распределяется не забивает поры прекрасно тонирует прячет все недостатки кожи но он достаточно легкий то есть он не слишком плотный если вы вот любите очень плотные тональные основы то этот не слишком плотный сразу скажу но он такой приятный я вот пользуюсь им с удовольствием смотрите все и венки спрятал и выровнял тон сейчас он еще чуть-чуть питается, я конечно пальчиками наношу вот так вот и он становится невидимкой но если мы сравним две руки вот так вам поближе покажу то разница очевидна то что тон стал ровный у кожи венки менее заметные согласны пишите в комментариях если вы пользовались таким средством понравилось оно вам или нет и здесь у нас прячется карманное зеркало три в одном чем оно интересно обычное зеркало увеличительное и многократное увеличение то есть оно очень классное для тех людей у кого слабое зрение или например хочется тщательно выщипать все волосочки нежелательные или посмотреть тщательно свой макияж в увеличенном виде я пользуюсь таким зеркалом но кстати я его не заметила сразу поэтому не взяла с собой на следующей странице нас ждет ультра-черный маркер-подводка, очень толстенький, вот так будет выглядеть маркер, такой толстенький толстячок. У него и ой и стержень тоже толстый, смотрите, то есть если вы хотите накрасить тонкую стрелку, то вам это не удастся, потому что вы же будете подбираться близко к началу росту ресниц, и получится вот такая вот толщина, то есть это для тех, кто любит толстые выразительные яркие стрелки и он кстати очень долго играющий этому маркеру уже года два я им перестала пользоваться потому что для меня слишком толстые стрелки я такие не крашу и он лежит у меня уже столько лет и не высыхает то есть как вы видите я буквально дотронулась даже не трясла его если он у вас пересыхает вы можете так потрясти хорошенько как градусник и средство подойдет кончику нашему датку, вот к самому маркеру, и станет еще активнее выходить из него цвет. Вот такая вот классная штука, пользуйтесь с удовольствием. Далее помада, серия The One Obsession, моя любимая, можно сказать, помада. Мне нравится ее дизайн. У меня сейчас два оттенка, был еще один, но он мне перестал подходить, я его подарила, потому что когда я была черненькая, мне шли одни оттенки я поменяла цвет мне стали подходить другие оттенки так смотрим один цвет смотрите как легко наносится хорошо увлажняет легко ложится на губах прекрасная невесомость ощущается еще мне нравится дизайн то что я сразу вижу какой оттенок и этот цвет 35-159 надеюсь он здесь у нас есть нет его именно нет а, по-моему Сейчас скажу, 35162. Ага, гранатовый браслет зато есть. Вот, по крайней мере, вы посмотрите, как эти оттенки смотрятся в деле. И вот гранатовый браслет, такой прям праздничный, яркий, сочный, красивый. Губы смотрятся в этой помаде очень аппетитные, такие приятные, объемные. Вот люблю эту помаду, и, по-моему, ее сняли с производства потому что видела ее как-то в каталоге мне кажется с часиками но вот она будет все равно появляться где-то в спецпредложениях ловите и смело заказывайте хорошее по качеству помады и тут же на этой страничке нас ждет магнитная палетка для румян или для двух оттеней рейфил и как раз румяна рейфил всего за 149 рублей кстати отличная цена три оттенка на любой вкус посмотрите какие вам цвета больше нравятся и подходят для вашего тона и заказывайте смело потому что это хорошее качество и выгодное предложение по цене на следующем развороте всего по 159 рублей кстати тоже лучшая цена даже могу сказать за 2020 год такой цены не было потому что я эти гели люблю и мы их брали и по 189 и по 219 а вот такой цены я даже не помню они оба отшелушивающие клубника и лайм и малина и мята оба вкусные прекрасные гели и очень концентрированные такие густые следующий пакетик такой красивый это скраб с апельсином и лимоном Невероятно прекрасный продукт и по дизайну он очень яркий, такой сочный. Приятно подарить, сделать кому-то маленький презент, при этом цена всего, 100, ой, вернее, всего 49 рублей. Не 149, 49 рублей. Этого пакетика хватает на два применения. Можно, например, если вы купаетесь дома. Ну, естественно, да, вы живете не один, договоритесь, скажите, я сегодня половинку использую, половинку тебе оставлю, чтобы ваши члены семьи тоже побыловали свою кожу. Очень приятный продукт, особенно аромат, просто невероятно вкусно пахнет. Я набираю такие продукты всегда в подарки, потому что это хороший приятный подарок далее смягчающее средство а где оно не взяла смягчашку ну ладно эти баночки мне кажется знают все это настолько знаменитый продукт и здесь у нас будет аромат меда наносим на губы на локти на кутикул. то есть все что сохнет все что доставляет дискомфорт мы смягчаем пяточки колени и три, еще один продукт маска для лица с огурцом 99 рублей. Обратите внимание, 30 миллилитров. Но несмотря на то, что здесь всего 30 миллилитров, она очень хорошая по качеству. Многие эту маску просто обожают, например, я. Вот открою, буду пользоваться, потому что я очень ее люблю. Хотела сначала ее кому-то подарить, а потом подумала, нет, хочу ее себе. Никому не подарила. Хорошая масочка очень. Она очищает кожу, отбеливает. Поры чистят хорошо. На следующей страничке. Бигуди. восковые полоски для депиляции. Я их, кстати, пробовала. У меня не удаляют мои волоски до конца начато. Мультифункциональный крем для волос. Это CC крем. Я, кстати, таких заказала парочку. Один у меня ждет клиентка, один себе. Классный крем. Он, кстати, здорово снимает статический вот эту статику с волос если они у вас пушатся отлично расчесываются после применения сиси крема и... и выглядят очень ухоженно вот такие вот для меня например такие яркие показатели Три крема по очень выгодной цене 279 рублей бочонок 250 миллилитров то есть целая бочка крема ароматного парфюмированного здесь у нас амбер эликсир есть дивайн и экла феми женские все ароматы они приходят так под пленочкой под фольгой вы фольгу снимаете и пользуетесь после того как вы крем открыли его нужно использовать в течение 12 месяцев и тут всегда на обратной стороне ищите такую баночку с открытой крышечкой и здесь стоит цифра это говорит о том через какое время вы должны этот крем использовать далее у нас парфюмы Poses the Secrets всего 1299 рублей что мне нравится в этом аромате дизайн хороший да? согласитесь это красиво выглядит очень так эффектненько смотрится. Сам аромат стойкий. И я называю этот аромат ароматом силы. У него в состав входит черная смородина, аккорд золотое яблоко и сандал, то есть такой прям мощный состав. И этот аромат мне придает уверенности в себе. Если вы смотрите мои видео, то помните, я всегда ароматы классифицирую не так, что этот цветочный, этот восточный а я всегда говорю что в этом аромате я себя чувствую например женственной в этой девчонкой в этом я отдыхаю в этом я чувствую себя супер бизнес-леди так вот этот аромат супер бизнес-леди такой вот прям вау крутой очень дерзкий я бы даже сказала немножечко этот аромат Эльвия аромат 799 рублей и поза Смине. то есть если вы думаете вдруг подойдет не подойдет возьмите маленький формат Походите в нем, попробуйте, как он вам, по душе или нет, а потом можете заказывать большой формат. Вот Эльвиа мне совсем не подходит аромат. Он такой легенький, водный, я не очень люблю такие ароматы, но он один из самых популярных, кстати. Многие его заказывают с огромным удовольствием. Для мужчин пена для бритья 199 рублей и крем для чувствительной кожи лица. После бритья естественно мужчине нужно что-то нанести на лицо либо бальзам крем и либо это какой-то лосьон то есть что угодно да то есть просто так мужчина у нас не бросает кожу спреи дезодоранты три варианта по this man excite force Eclat home и Glacier шариковый вот так выглядит шариковый дезодорант обратите внимание что сейчас больше продукции для мужчин мы готовимся к 23 февраля поэтому есть что-то такое что можно собирать например комплект взять пену бальзам и какой-то дезодорант уже получится три продукта хороший наборчик бижутерия я расскажу то что я себе брала и то что видела например серьги Такие подвески, серьги, трансформеры. Я храню всегда в отдельных мешочках украшения, чтобы они друг от друга не терлись. Вот такие вот серьги. Смотрите, если мы снимем закреп, зажим, то мы можем снять подвеску и носить только гвоздик потому что подвеска она тяжелая вот эта жемчужина обычно использует легкий жемчуг в серьгах но здесь она очень увесистая поэтому в таких серьгах можно куда-то на вечеринку но без танцев потому что если вы будете танцевать они будут так сильно мотаться что вам оттянут ушки да, от оттопырят ушки очень увесистый. Это ну, к вопросу да, заранее, потому что многие спрашивают, легкое украшение или нет. Обычно у нас украшения, даже такие громоздкие всегда очень легкие. В этот раз шарик прям такой ух, увесистый. Но красиво, согласитесь, выглядит очень здорово. Далее, браслет оригинальный под этот тоже украшение и серьги с подвесками цепи сейчас очень модно цепи поэтому если вы модницы то конечно заказывайте очень громоздкое плетеное ожерелье и серьги видела в деле ну, достаточно интересно смотрится но себе такие не хочу далее двухсторонние пончи можно носить к серым оттенком или Таким вот рыжевато-теплым оттенком. Удобные, кстати, штучки. Шарф с серебристым принтом красивейший, такой он легкий, невесомый. Очень удобный, если вы любите. Конс... гардеробы такие конструкторы когда вы можете например дополнить шарфом у вас сразу меняется образ убрать его сделать шарф на голову сделать шарф как блуза топ то есть с ним столько можно вариантов комбинировать он прям вот такой классный сумка торба невероятно красивая качественная у меня такую заказывали поэтому я ее отлично рассмотрела но я не люблю торбы потому что мне неудобно растягивать всегда в этот вот мешок внутренний собирать его заново. Ну, люблю, конечно, люблю по, по дизайну, мне они нравятся, но не очень удобно в использовании. Моя любимая сумка, которую я так себе и не заказала, но я ее очень люблю. Очень все думаю, может, мне Дед Мороз ее подарит, но нет, Дед Мороз не услышал. Мое пожелание, шучу, конечно. Чем мне эта сумка нравится? Она смотрится очень стильно, выглядит дорого то есть она, она так смотрится просто вот фантастически и невероятно красивый цвет мятно-голубой такой приглушенный здорово выглядит поэтому если вы любите какие-то необычные аксессуары то кстати и вот такая сумочка тоже вам понравится она двойная маленькие плоские такие две косметички соединены но их можно разделять носить по отдельности и сумка в таком розово-пепельном оттенке, такая тоже красивая, приятная сумочка. Два крема для рук, концентрированный защитный и антивозрастной, всего по 119 рублей. У них небольшие объемы, смотрите по 50 миллилитров. Но я пробовала крема классные. Так, это последняя была страничка да это последняя страничка вот так быстро я вам все рассказала показала я вам желаю приятных покупок надеюсь видео будет актуальное. если да ставьте лайки пишите комментарии то что вам самим нравится что бы вы себе заказали или уже брали пробовали и даете свою оценку спасибо за внимание всего вам доброго пока пока